Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и Фонд взаимопомощи World Money. Хочу в первую очередь, ребята, с самого начала вебинара поздравить нашу Валентину Ташибаеву с продвижением, с, с продвижением ее команды. Балюша, желаю успехов, успехов и успехов. Итак. Что такое наш фон? А наш фонд является инвестиционно-МЛМ-проектом, основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда это Денис Салагуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. Огромная благодарность нашему Денису, админу, и огромная благодарность нашим программистам. У нас работает бригада программистов, который каждый программист отвечает за свой участок на сайте. Поэтому у нас никогда нет ни профилактических работ, у нас сайт постоянно в рабочем состоянии и днем и ночью. Никаких глюков, никаких десатак, ничего. У нас все отлично, ребята. И это очень радует. Что хочу сказать о нашем фонде. На сегодняшний день у нас очень много шикарных площадок для заработка денег, и вы сами прекрасно знаете, что социальная значимость нашего фонда это то, что мы даем рабочие места. И вот сейчас в интернете ходит такая информация, да вы все знаете, не только в интернете, но это во всех СМИ, о том, что Путин блокирует все сайты, которые являются финансовыми пирамидами. Наш фонд не является финансовой пирамидой так как у нас в фонде невозможно потерять а, свои деньги. Мы, а, вы а, с каждого партнера, а, со второго, с первого, с третьего партнера, вы возвращаете свой, свой вклад себе на баланс для вывода. А, поэтому у нас а, а, можно спокойно работать, зарабатывать и не бояться никаких... А, о том, что нас там закроют или что-то там в этом роде. На сегодняшний день, ребята, у нас в фонде есть такие шикарные площадки. Это площадка, две площадки автопрограмма «Энерго мини и автопрограмма «Энерго». Есть две инвестиционные площадки, это на бизнес, который находится на земле в городе Сочи и Адлере. Есть инвестиционная игра сейфа от Money и 6 MLM-площадок, которые нам дают очень хороший пассивный доход. Работаем мы только на двух из этих площадках. Это Golden Ring Mini и Golden Ring с переходом на Golden Ring. На Golden Ring Mini мы постоянно Получаем по 10 500 а, и а, переходим на Golden Ring. Но здесь мы еще получаем пассивный доход по двум клеверам. Это клевер-мени и площадка клевер на 3 уровня в глубину и а, плюс реферальное вознаграждение. А когда переходим на Golden Ring, то мы получаем пассивный доход по площадке World Money и по площадке а, а, PD. И очень шикарный э, пассивный доход, где вам летят 50 клонов, представляете, на площадку ПД. Это же вообще денежный, денежный рай. Итак, для того, чтобы стать партнером нашего фонда, вам, конечно, нужно пройти регистрацию. Регистрация у нас довольно-таки простая, но э, делаю акцент. У нас вывод денежных средств, регистрация. Перевод между партнерами денежных средств у нас подтверждается только через вашу почту. И поэтому почта должна быть в рабочем состоянии, и почта должна быть Google или Яндекс. На другие почты письма наши не приходят. Итак, вывод у нас денежных средств ежедневно. За это огромная благодарность нашему админу. На Perfect Money работаем, и наш фонд работает на рублях. Но вы, если вам интересны доллары, то вы со своего кабинета ставите в рублях, а на Perfect Money вам приходят доллары. И на Pair кошелек мы выводим рубли. А пополнение у нас подключена касса Prey. С, с, с кассы Prey можно пополнить с любой платежной системы электронной, которая существует в интернете. Плюс можно пополнить даже криптовалютой. И можно пополнить а, с карточки Сбербанка. Итак, вы зарегистрировались. Первое, что вы должны сделать, это, конечно, заполнить профиль. Это в любых проектах, в любых компаниях. Первое, что это устанавливаете свой аватар. И заполняете свои данные. И здесь прописываете свой скайп, прописываете свою страничку в ВК, прописываете свой номер телефона. У нас в фонде мы не требуем никаких паспортных данных, как в других проектах, в других компаниях. И даты рождения, и вплоть до того, что паспорт нужно обязательно, чтобы был господи, номер и серию паспорта. У нас этого не требуется. Для чего нужно заполнить профиль, ребята? А для того, чтобы а, вы, а, с вами имел связь ваш спонсор. У нас на некоторых площадках есть выставляется реинвест в ваш реинвест площадки, или стола, вернее, стола выставляется именно в, по, по броне спонсора. И да, и вы же тоже будете сидеть, приглашать в а, себе развивать свой бизнес. И ваши партнеры тоже должны иметь связь как а, со спонсором с вами. Как только вы все прописали, нажимаете кнопочку «Сохранить», а здесь загружаете свою фотографию. Ну и давайте мы сегодня разберем а, площадку а, Площадка у нас автоэнергомини. Чем мне нравится эта площадка? Эта площадка у нас, ребята, здесь нет привязки к первому столу. Здесь можно старт своего бизнеса делать с любого стола. Хотите начинать с 500 рублей, можно начинать и со второго стола с 1000, можно и с третьего начинать с 2000, можно даже из с четвертого 6, можно даже с пятого стола выплат. Пригласили первого партнера, получили 12 тысяч на баланс для вывода, второго партнера 12 тысяч. Третьего партнера 12 тысяч. И так до бесконечности. А сколько ваша душа пожелает, сколько вы будете приглашать? А я же говорю, что у нас в фонде невозможно потерять свои деньги как в других проектах. Здесь вы пригласили, здесь вы сразу же получили. так вы активировали первый стол за 500 рублей. И прежде чем поставить себе партнера, вы звоните своему спонсору, и спонсор выставляет бронь именно сюда в ваш стол. Это будет ваш клон стоять сюда под вашим местом. Итак, покупку делает второй партнер, Делает покупку у вас второго стола. Это у вас, как только он нажимает покупку первого стола, у вас закрывается этот стол и у вас открывается а, за 1000 рублей второй стол. Итак, первый партнер приглашает точно так, как и вы, двух партнеров, и закрывает свой первый стол и приходит, становится к вам на это место. Вы закрыли своего клона и пришли, стали сами под себя а, сюда, на это место. Второй партнер вам точно так пригласил два партнера и закрыл свой первый стол. И приходит, становится к вам на это место. Итак, у вас закрылся второй стол и автоматом открылся а, стол за две И у вас первый партнер закрывает свой второй стол, пригласил, а, приглашает три партнера и закрывает свой стол. И становится к вам на это место. Это стол полностью накопительный. У вас 2000 идет накопительный баланс. Вы закрыли своего клона. И пришли, стали под себя сюда на это место. И тоже 2000 у вас идет накопительный. Второй партнер закрыл свой второй стол. И приходит, становится к вам на это место. И у вас... В накопительном столе, в накопительном балансе 6000 и они у вас списываются, и у вас автоматом покупается четвертый стол за 6 тысяч. Первый партнер закрыл свой накопительный стол и приходит, становится к вам на это место. И приносит вам 3000 на баланс для вывода. А тысяча идет вашему спонсору, а за 2000 у вас идет реинвест. Именно вот этого третьего стола. Вы можете сюда поставить к себе. Вы можете помочь своим партнерам. Выставить бронь. У нас бизнес полностью управляемый. Куда вы ставите бронь? Туда и станет ваш партнер. Или станет ваш клон. Итак, вы закрыли свой накопительный стол. И пришли, стали на это место своим клоном. Итак, 6000 у нас прибавляется Ко второму партнеру, который закрывает свой накопительный стол и э, у нас автоматом идет за 12 тысяч автопокупка вашего стола выплат. Первый партнер закрыл свой четвертый стол и приходит, становится к вам на это место. Вы закрыли своего э, клона и пришли стали, туда на это место. И первый партнер принес 12 тысяч на баланс для вывода. И второй принес 12 тысяч на баланс для вывода. И второй партнер тоже приходит и становится на это место. И 12 тысяч на баланс для вывода. Итак, за один круг вы сделали 39 750 рублей. Как вы видите, ребята, у нас нигде, никуда никаких отчислений нет. Ни вышестоящему спонсору, нет отчислений ни администрации, нет ни развития фонда. Нет ничего, нигде, никуда. У вас четко деньги идут от партнера к партнеру. Я вам еще раз повторяю, у нас в фонде невозможно потерять свои деньги. Итак, площадка Golden Ring. На эту площадку вы можете входить. Вход на нее составляет 20 тысяч. Входить можно вдвоем сложиться по по 10 тысяч и купить один аккаунт и работать по одной реферальной ссылке. А можно если у вас есть партнер, который уже хочет зайти, может зайти сразу же к вам. Вы звоните Денису или звоните своему спонсору и проделывается вот такая операция. Вам Денис Переводит на ваш кабинет 20 тысяч, или спонсор переводит вам 20 тысяч на кабинет. Вы активируете площадку Golden Ring. Следом идет активация вашего, активирует ваш спонсор. Ой, вернее, ваш партнер. Итак, у вас получается, что вы зашли бесплатно на 20 тысяч. За. Счет вашего первого партнера. Итак, ребята, у вас активировали вы. Вы всегда у нас наверху, а под вами ваши партнеры. На всех столах, ребята, на всех площадках. Только вы наверху, а под вами ваши партнеры. Итак, приходит к вам первый партнер. У вас 20 тысяч идет в накопительный баланс. А вот когда поставить второго партнера, ребята, у вас здесь нужно позвонить своему спонсору. У нас с каждого этого места, как вы видите, маркетингом предусмотрен реинвест именно в этот же стол. И звоните своему спонсору, спонсор выставляет вам реинвест сюда в ваше плечо. У вас всего лишь два партнера. А у вас закрылось уже три места. А под второго выставляете бронь третьему. Это может быть партнер первого. Это может быть партнер э, второго. Это не имеет никакой разницы. А вот у первого будет реинвестное место. И он позвонит вам. А Выставите мне бронь спонсор. Вы выставляете бронь. Он ставит своего партнера. И вы получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый партнер и пятый партнер, они вам будут постоянно приносить двойную выгоду. Первая выгода это переход за 40 тысяч во второй блок и плюс закрывают ваше реинвестное плечо. А под четвертого можно выставить брони и поставить шестого партнера. У четвертого это будет реинвестное место. И вы получите опять 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, за вами идут... Ваши партнеры, ваши э, э, реинвесты и реинвесты ваших партнеров. И когда вы ставляете сюда бронь под второго и становится третий, то у первого реинвестное место это. И вы получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А вот 20 с реинвестного места приплюсовывается к четвертому партнеру и к пятому партнеру. И у вас идет за 100 тысяч активация третьего блока. А вот выставить бронь под четвертого, поставить шестого. И вы опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. А сюда приходит на третий стол. Это полностью ваш зарплатный стол. Сюда приходит первый партнер. А вы выставляете бронь, бронь выставляет ваш спонсор. И... Когда становится сюда третий партнер, у вас у первого будет реинвестное место. И 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 у вас делится 10 клонов на стол на площадку World Money, 1 клон за, за 5 тысяч на четвертый стол на World Money и 50 клонов на площадку PD. Это просто денежный э, дождь. Итак, у четвертый партнер приходит, становится к вам 100 тысяч на баланс для вывода. Пятый 100 тысяч на баланс для вывода. Шикарно. А вот под четвертого поставили 6, И опять получили 100 тысяч. И опять получили до бесконечности. И вот такой вот у нас денежный фонд. Я еще раз говорю и делаю акцент на то, что что у нас в фонде потерять свои денежные деньги невозможно. И еще хочу вам сказать, ребята, Никогда в жизни, запомните, не берите, не несите из семьи а, такие огромные деньги в интернет, как я прочла в чате в одном... Это нужно было заложить, взять полтора миллиона в банке, под залог в банке, под залог своей квартиры взять полтора миллиона и принести в интернет, инвестировать полтора миллиона. Ребята, а это накрылся этот, эта компания и все человек становится теперь полтора миллиона ему выплачивать ребята не делайте этого никогда никогда не берите деньги в банке чтобы принести куда-то в какой-то проект ребята лучше вы сэкономьте, Лучше вы не съешьте той колбасы, не выкурите те, э, эту пачку сигарет или блок этих сигарет, сэкономьте. На сэкономленные деньги можно заходить в проекты, но ни, ни в коем случае не брать в кредит деньги и нести в интернет. И еще один очень хороший вам совет. Заработали, отработали у вас, Вставьте сразу же деньги на вывод. Поставили деньги на вывод. Деньги должны храниться у вас дома. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи WorldMoney.